Добрый день, уважаемые телезрители! Мы находимся в Боровском монастыре в гостях у иеромонаха Фотия Мочилова, победителя проекта «Голос». И сегодня есть ряд... К вам приехали на крещение участники проекта «Голос». Разных конфессий, многие из них купались. Отзывы по этому поводу в интернете очень разные. Многие считают, что это хороший способ продлить себе пиар за ваш счет. Как вы к этому относитесь? Я совершенно об этом не думал, несмотря на то, что, конечно, они были привезены компанией, редакторской компанией одного из изданий, но они с большим, большим удовольствием искупались в купеле на крещение и получили огромное удовольствие. Их вообще поездка вот, вдохновила. То есть они, вот, может быть, сами никогда не собрались, а когда им предоставили такую возможность, они с радостью поехали. Они на самом деле все православные. Там вот, много спрашивали про Эмиля Кадырова. У него отец мусульманин, а мама православная. И сам он тоже крещен в православии. Мы с ним записывали песню про Рождество. Я думаю, что это не столько пиар, сколько попытка удержать на плаву вот эту вот какую-то атмосферу той дружбы конкурсной, которая была во время проекта. То есть не было какого-то такого соперничества. И еще раз доказать это как раз нужно было через, через такие вот совместные какие-то мероприятия. Что мы не разбежались все по своим уголкам и начали друг друга потихоньку забывать. А именно, что мы, мы дружны, мы помним друг о друге. И готовы даже вот как-то вместе что-то доброе делать. С одной стороны, путь монаха. С другой стороны, подвиги в шоу-бизнесе. Как к этому отнеслись ваши родители? Музыкальные дарования, в принципе, передались мне от мамы. Она закончила музыкальную школу, впоследствии я пошел тоже в эту же музыкальную школу. И она меня вела по музыкальной стезе, хотела, чтобы я именно связала свою жизнь с музыкой. Хотя были искушения э, стать даже химиком, Одно время я в школе очень увлекался химией и думал, вот буду учиться в, в, в, в этой области. Но мама испугалась, во-первых, за мое здоровье, потому что все химики, они страдают ну, болезнями респираторных путей, и, ну и не только, в общем, много разных вещей. И она меня отговаривала и говорила, нет, ни в коем случае ты пойдешь в музыкальное училище, ни в коем случае не бросай школу музыкальную. И так вот <говорила> уберегла меня. Потом все равно я музыкальное, школу, музыкальное училище не закончил, переехали мы всей семье в Германию, но и там я не бросил музыку. Мне удалось найти педагога по органу, и я занимался с ним частным образом, и потом уже мог играть и зарабатывать небольшую денежку в разных костелах. Вот. Несмотря на то, что я православный, я мог все-таки участвовать в этих богослужениях, не считал это сильным большим грехом, хотя... Впоследствии все равно исповедовал это. Вот. Но все равно сбылась моя мечта. Я всегда хотел играть на органе и, в общем-то, выучился. И даже один концерт там сыграл. Вот так. Отец Фотий, вот когда вам выдается свободная минутка, чем вы любите заниматься на досуге? Я очень люблю изучать иностранные языки, в частности, вот, пред... даю предпочтение английскому и немецкому. Немецкий, поскольку я жил в Германии, я его хорошо знаю, но я его стараюсь поддерживать постоянно, слушаю радиопередачи на немецком, читаю какие-то книги, вот в интернете что-то нахожу интересное, и английский тоже стараюсь учить активно. Еще я люблю фотографировать. В свободное время я могу выйти на улицу, погулять по лесу. Что-то вот интересное, кадр какой-то поймать. Люблю снимать видео. У меня есть небольшие видеофильмы. То есть люблю монтаж. Ну и, конечно, я люблю сам себе записывать. То есть песни. Я уже набрал два диска кавер версии песен разных разного направления, разных жанров, в том числе и духовных. Вот. И в своей келье я оборудовал как бы студию. Там у меня есть звукозаписывающая аппаратура. Звукоизоляция, там, звукопоглощение, все как вот должно быть в нормальной студии, чтобы был хороший звук. И сам потом же все это свожу, делаю готовую, готовый продукт. Хотя это все-таки любительская версия, может быть, не совсем профессионально, но максимально, максимально насколько мне позволяет, мое чувство эстетики, там, слуха. Делаю это на, на достойном уровне. Один святой сказал, кого Бог узнал, того призвал, а кого призвал, того предопределил, кого предопределил, того и прославил. А что для вас само понятие славы? Тут сразу же на вашу цитату находится новая цитата. Господь сказал, Бог Отец сказал Своему Сыну Иисусу, что кого, кто Меня прославит, того и Я прославлю. И поэтому я вижу это событие, мое появление на телевидении, не столько Славу как обычного гражданина, а прежде всего славу церкви, победу ее, прежде всего, общества, которое верит. Моя победа, думаю, промыслительна, естественно, ничто не происходит просто так. Даже то, что я прошел на этот конкурс, оказался там, не выбыл из него, на первых этапах. Это тоже в этом есть промысел Божий. И я думаю, что Господь, видя мое усердное и преданное служение в монастыре, разрешил мне, сделал такой компромисс, исключение, исправил и поместил меня вот в эту гущу мирской как бы, суеты и прожекторных лучей, тем самым делая сразу много, извлекая из этого явления, события, сразу много пользы. То есть Господь, Он всегда, если что-то делает, то делает это максимально выгодно и, по, и полезно сразу многим, сразу во многих аспектах. Поэтому я думаю, что здесь далеко. Все не ради моей личной славы, а ради благого дела, ради дела проповеди Слова Божия, которое может еще приносить плоды и после проекта. То есть сначала нужно приобрести некую известность после которой уже ты можешь работать с людьми, ты можешь использовать вот эту появившуюся популярность для того, чтобы до людей доносить Слово Божие. И как-то менять взгляд на все, менять какие-то закоснелые стереотипы, представления с предубеждениями о священстве. То есть, Менять в корне, в общем представление о том, что папы такие вот, заевшиеся люди, которые сами ничего не делают, только требуют от других, что они ну, сидят себе в церкви, там зарабатывают на людских пожертвованиях, покупают себе там дорогие автомобили. Вот есть какой-то некий сложившийся образ такого в кавычках попа, да, который людям не нравится и из-за которого люди не ходили в церковь. Увидев меня на, на конкурсе, они поняли. Ну, я постарался просто быть максимально естественным, искренним с людьми, как вот было, может быть, заметно во время моих выступлений, во время моих э, интервью каких-то, общение потом э, в соцсетях, общение через э, YouTube, там, всеми разными способами. Люди видели, люди наблюдали за мной, э, может быть, очень пристально наблюдали, чтобы выискать у меня какие-то нехорошие вещи, э, но не смогли найти в итоге. То есть самым основным аргументом для людей остался только один, что монах пошел, нашел. И вот больше им сказать нечего. Вашим духовником является старец Власий. Насколько сложно это или просто иметь такой духовный пример для подражания? Батюшка Власий меня благословил на монашество. И я ему всецело доверяюсь, слушаюсь и всегда все делаю только с его совета и благословения. Потому что ну, это, и, это всем понятно, что монах – человек, у которого на первом месте всегда дисциплина, послушание. Как только это разрушается, рушится все его духовное делание, духовная жизнь деградирует, и в конце концов он просто покидает монастырь добровольно. Потому что он уже нарушает вот этот духовный закон, и волей-неволей сам себя выталкивает из стен монастыря. Вот. А батюшка меня... Благословил на голос То есть я конечно сам к нему подошел Не он меня туда отправил вот, Я посоветовался Можно ли мне вот, попробовать На первый канал поехать И там поучаствовать в проекте Голос Он уже знал что я пою Часто меня слышал Когда какие-то были вот мероприятия Праздники какие-то И естественно он знал как я пою И для него это было даже приятный, может быть, даже он гордится, может быть, мной, что я могу на всю страну рассказать о нашем монастыре, о том, что вот монахи, они не какие-то забившиеся в угол там, дикари, только, только и делают, что мусолят четкие, читают молитвы, какие-то такие маргиналы. Нет, это люди интеллектуальные, люди чувствующие, люди талантливые. Все, практически все монахи талантливые. Просто у каждого какие-то разные стези, разные пути. Вот я, допустим, пою. Кто-то вот рядом со мной, да на клиросе, если он может быть не так талантлив музыкально, он талантлив совершенно в другом. То, что вот у меня нету Какие-то организаторские способности великолепные, какие-то интеллектуальные таланты, дарований, которых у меня нету, и так далее. И вот каждый насельник монастыря чем-то индивидуален, чем-то уникален и тоже поцелован Богом. Отец Фотия, я хочу поблагодарить вас за столь прекрасное, откровенное и развернутое интервью. И напоминаю, уважаемые телезрители, сегодня мы были в гостях у Иромонаха Фотия в Боровском монастыре.